Доброго, ну, наверное, скорее всего, уже вечера. У нас сегодня 27, 27 июня 2021 лето. И по плану я хотела вообще, планировали мы в этот день рассказывать о том, как прошло летнее солнцестояние, что было интересного в Переславле, что мы поняли, что получилось, про синьками рассказать. Там есть о чем поговорить. Но, други мои, еще когда пошел, собственно говоря, начиная, наверное, с 21-го, даже еще раньше, с 20 числа понеслась комарилья, связанная, сами знаете, с чем. И очень плотный был поток, такой, знаете, ну, почти истерии, нервический поток. Вот, когда много лет назад, я говорила, ребята, принят закон о том, что в 2025 году лет в России, в Российской Федерации предусматривается поголовная чипизация населения. А на меня смотрели как на лишенную или какую-то, ну, все равно малоадекватную конспирологичку. А кто не в курсе, сейчас вся эта тема заново всплыла, только от людей уже таких солидных. На самом деле, раньше эти утечки были, просто психика человека сопротивлялась настолько дикой информации, каким-то нюансам, которые уже происходили, происходили много-много лет. Если кто читал, минимум 40-летний цикл, а еще дальше в районе где-то приблизительно 150-200 лет уходит история медленного, планомерного порабощения человечества, типа такого ползущего. Очень много чего произошло на наших глазах, к чему мы свидетелями, да, но и в предыдущих поколениях тоже были такие звоночки, где-то а, что-то притормаживалось, например, Советский Союз очень а, надолго отодвинул планы а, по закабалению человечества, при превращении человек, человека в скот, а, вот, но тем не менее, вот а, мы все свидетели, да, а, Советский Союз приказал долго жить и э, сдержив, сдерживающий фактор тоже приказал долго жить. И вот бешеными темпами э, э, вот, может быть, смотрели, а кто не смотрел, посмотрите э, в перестроечных времен фильм. Называется он «Принцесса на бабах». Такая милая история про любовь, как, э, как это сказать, дворянка Шереметьево, насколько я помню, да, выходит зам, замуж э, за, за Диму чуть ли не Пупкова, которая, значит, очень много денег там заработала, она моет полы, она нищая. И он, он к ней сватается ради титула, деньги есть, все есть, что не хватает, давайте титул купим. А потом оказывается, что это вот такая большая светлая любовь. Но там показывают кадры, например, там перекрытого метро с дикими бабушками, дедушками, которые что-то там с красными полотнищами кричат, требуют, запрещают. И это сразу отсылает к революционным временам знаменитому Шарикову и Швондеру. Вот. И а, на Украине мы видели ровно такие же лица. Я уверена, если эти фотографии совместить, просто, да, это будут, ну, чуть ли не одни и те же души. А, вот. А, и вот знали бы те люди в 90-х, за что они борются для своих внуков? Нужна ли была им тогда валюта в открытом доступе и, и все остальные, и, не знаю, иномарки и все остальное прочее, жвачки и джинсы, ради которых валили Советский Союз? Ну, я думаю, что хотя бы приблизительно психически вменяемый человек отказался бы и лучше предпочел бы а, делать социализм с человеческим лицом, то есть улучшать уровень жизни непосредственно в том строю, который у нас был, потому что... Если вы помните лозунги социализма, это было «человек», человек слава, «слава героям труда», «слава покорителям космоса», «слава перед векам производства» и так далее. Да? Уважался человек, который что-то из себя представляет, все книги, все фильмы. Когда Союз развалился и вывезли наши фильмы на просмотр в Штаты, Люди, которые ну, более широкий доступ получили к нашему кинематографу, они сказали, что это просто другая цивилизация. Это люди другой цивилизации. Вот эта другая цивилизация оттянула а, на 70 лет, как минимум, а, превращение, окончательно превращение человечества в скот. Это не про то, что мы сейчас прям все с вами превратимся, а, я про планы. Я про планы, и а, сейчас много чего выплыло, что и раньше давным-давно было в открытом доступе, но никого не волновало. Жак Атали с его а, абсолютно а, выстроенной концепцией, которая а, планомерно реализуется в жизнь. А, еще лет, наверное, 10-15 назад как-то во Франции в, овощной ну, в продуктовый магазин зашла, помидоры были розовые фермерские, они стоили прям сильно дороже. И э, массового производства масс-маркета, вот эти вот пластмассовые помидоры, э, которые стоили очень дешево. И э, тогда же мне рассказывали историю что один там из бизнесменов французских, он э, говорил где-то на каком-то форуме или где-то э, с человеком, который внедрял на тот момент еще, это было новинкой, да, э, внедрял вот эти вот ГМО-продукты, Зачем? Кто это будет есть? И Этот говорил, подожди, все будет, будут есть. То есть а, началось-то все, не с чипирования, этим заканчивается. Не вакцинация, где слово вак, это бык, а бык это скот. Да? То есть а, а, превращение людей в скот, это что, первая вакцина, или вторая, или третья? Это происходит давно, и пока побочные эффекты не были для человека очевидно несовместимо с жизнью здоровьем и будущего с адекватностью то э, сколько историй когда э, дети после прививок и умирали и становились инвалидами это происходило все время и когда пишут о том что ой нет вот раньше были проверенные вакцины вы уверены я только вчера посмотрела великолепное видео с женщиной. Можно будет выложить просто эту ссылку, чтобы мы не были голословными. Которая специалист медик, где она очень спокойно объясняет. Например, я, нам говорят о том, что вот эти все современные ГМО-вакцины, они уже были опробированы. Почему так быстро их выпустили? Потому что их уже обкатывали. А на чем их обкатывали? А на Эболе в Африке. Мы знаем, нам показывали по телевизору, как туда летали наши медики. Вот вы тоже в этих защитных костюмах спасали африканских детишек. Победили Эболу, вернулись. Наша вакцина была первая. Ура, ура. Я вам хочу сказать, что это страшная новость на самом деле. Потому что а, вот эта женщина говорит, именно как специалист, у меня, ну, я могу только повторять ее слова, потому что я не специалист, у меня нет доступа к этим материалам. А, о том, что а, да, прививали... Вакцина не сработала, каких-то там результатов положительных не было, были, ну, некоторые побочки проблемы, да, были, поэтому как быстро прилетели, так и достаточно быстро улетели, просто нам это все подали под красивой оберткой. Так вот, эту вакцину, которую разработали для а, вот этой самой страшной, ужасной Эболы, а, ее потом, было время, да, я был победили, и к ней получили доступ врачи, которые, ну, все-таки врачи, да, они непонятно кто, а, вот, которые э, проводили опыты на мышах, как и положено, да, а не на людях. Так вот, смертность мышей, то есть, как бы, ну, как проводится лабораторный эксперимент, сначала делается прививка, идет период, да, пока вот это вот там адаптационный, там, допустим, двухнедельный. После этого мышей заражают тем, от чего кололись прививки. Ну, логично, да. Так вот. А, ну, лабораторная группа – это обычные мыши, которые тоже заражались, и вторая группа привита вакцины от а, Эболы нашей, как бы, вроде российской. Так вот, друзья мои, у а, мышек, просто мышек, а, классическая картина, то есть, ну, большинство мышей выздоравливали, приобретая природный иммунитет там какой-то небольшой процент смертности а, все как вот как после обычного гриппа после каждого же гриппа есть люди которые умирают от осложнений как бы все это знают и никого это в ужас не приводило а, а та, та группа которая была привита этим гмо препаратом который практически идентичен тому что сейчас называется спутник а смертность достигла 90-95%. Это слова медика, практически стремящиеся к 100% смертность в случае заражения. Значит, зачем это делается? Еще раз, да, сегодня эфир такой, как в тексте это пишут, сегодня будет много букв, потому что, ну, я считаю, что неправильно не реагировать на такую волну, а, опять все, это вот было полтора лета назад, все включились, все вдруг начали соображать, Большинству вдруг стало не все равно, потому что речь уже о наших детях. Мы могли еще где-то думать о себе, где-то отсидеться под половичком. А закон о принудительной эвакуации, когда дети изымаются и вывозятся в неизвестном направлении, а оставшиеся взрослое население запирается куда-то, где норма на человека 2 квадратных метра, если вы знаете, ровно такая норма существует на кладбище когда человек умирает он приходит со справкой на кладбище ему выдают участок земли 2 на 2 метра вот ровно такой же участок собираются выделять людям в случае вот этой самой а, какой-то эвакуации и а, есть материал неизвестно то есть как бы насколько это ну, не вброс ли это либо это действительно уже происходит в артеке группу, приблизительно там ну лагеря отдельно расположены, да, каждый где-то приблизительно по 150 человек. А, лагерь с детьми, один из них, да, вывезли ночью ну, в 9 часов вечера. Родители сказали, что ночью всех детей приехала. Росгвардия загребла всех детей, вывезла в какую-то некую резервацию. Это Артек вот где детей держат а, за зарешетчатыми окнами, не выпускают на улицу, не дают дышать свежим воздухом. А, вот И их заперли на две недели на карантин. Родителям не выдают. А, юрист говорит о том, что родители при отправке детей в лагерь подписали все согласия. Поэтому а, пока им а, те, кто это делают, не решат вернуть детей, они бессильны, они ничего не могут сделать. Вот. У меня нет гарантии, что информация верная, но такая информация есть. Там есть интервью с юристом о лагере Артек, который отвечает, ну, типа, а что мы можем сделать? А это законы, а так положено, мы спасаем ваших детей, и вообще юридически все чисто, вы подписали все согласия. Вот. Поэтому, если, честно говоря, немножко я пропустила мяч, когда объявили о, о том, что возврат за путевки 50-процентный, или 50% родителям да, в лагеря, я как-то немножко порадовалась за то, что ну, детки отдохнут, и вот я что-то перестаю радоваться этой истории, а сейчас я вам хочу провести еще раз, следы уходят минимум 40 лет назад, минимум это то, что прям прощупывается, что называется, когда была некая декларация, в том числе Жак Толи, он не единственный, и вот этот вот самый новый дикий сияющий мир, который проповедуют мусты в, в, в, в там клипы зарубежные товарищи они все говорят о новом дивном мире а, мир света это это если посмотрите абсолютно сат, сатанинская символика и одни и те же слова новый мир новый... добрый час а, сейчас вот к ближайшему когда вот эта вся ваханалия внезапно и почему она началась сейчас будут а, такие для кого-то, может, странные параллели, но это вот тоже из той ситуации, когда... Кстати, одно из ну, выступлений вменяемых людей, людей искусства, которые ну, как будто сохраняют, выглядит так, что сохраняет человеческое лицо, это Егор Бероев, который вышел с желтой звездой и выступил против обязательной вакцинации потому что это нарушение Нюрнбергского процесса. Он прокачал тему того, что, собственно говоря, с евреями тоже начиналось с того, что еврей не мог садиться на одну лавочку с неевреем. И их прав лишали поэтапно. И каждый раз они думали, ну мы сейчас вот это ну, потерпим, и все нормализуется. Отбирали следующую часть прав, следующую часть прав. А когда они уже оказались в лагере там, да, со всеми вытекающими последствиями, уже э, возможности что-то делать не было, была только выбор, наверное, как умереть, какой какой форме, э, вот. И э, он э, не...